Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк, службы коменданта Московского Кремля, Федеральная служба охраны Российской Федерации по случаю вручения боевого знамени и построен, Командир полка, генерал-майор Галкин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ! Товарищи офицеры и солдаты, уважаемые ветераны, воины кремлевцы, поздравляю вас с 70-летним юбилеем президентского полка. Поздравляю с вручением боевого знамени. Поздравляю всех, кому в разные годы наша история была оказана высокая честь охранять московский Кремль. Вашему гарнизону доверен не просто важный государственный объект. Вам доверена историческая и национальная святыня России. Испокон веков говорили, держится Москва, стоит Кремль, значит жива Россия. Кремлевские стены и башни, дворцы и храмы, сама история и слава государства российского, его честь. Память и душа. Кремлевский полк всегда имел особый статус. Он был и остается лицом российской армии. Солдатам и офицерам вашей части предъявляют особый счет и сюда отбирают лучших. Служить здесь не только почетно это прежде всего большая ответственность. Это непростая армейская служба, каждодневный труд. И вы хорошо знаете, Звания солдата-кремлевца носят с гордостью и достоинством всю жизнь. Поколение за поколением сменяется караул под кремлевскими звездами. Но славные воинские традиции здесь сохраняют и чтут. Сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, мы вспоминаем мужество кремлевских боевых расчетов, защитивших сердце России от налетов германской авиации. Вспоминаем самоотверженность легендарных снайперов полка специального назначения, уничтоживших десятки сотен врагов. И боевое знамя, которое сегодня обрел президентский полк, символизирует и скрепляет связь разных поколений доблестных защитников Отечества. Подчеркивает прочность исторической преемственности ратных традиций. Убежден вы как и ваши предшественники, будете гордо нести это знамя. Будете достойными продолжателями славных традиций знаменитого кремлевского полка. С праздником вас, товарищи офицеры и солдаты. С праздником, дорогие ветераны. Ура! Ура!